Группировка отважных Центрального военного округа сомкнула очередной котел в населенном пункте Гологоровка, водрузила знамя победы на администрации. И теперь знамена победы развиваются на всей территории Луганской народной республики.